значит, сила магнитов вот магнит упал у меня, и получилось недостаточной магнитной энергии для удержания этого веса, потому что здесь металлический фланец, его, конечно, можно другим, нужно другим делать, это просто то, что у меня будет. Ну и, скажем так, мощность магнитов очень слабенькая, им уже по 30 лет, а может и больше это из советской техники ну сейчас я сделаю следующее, я запущу систему, мы посмотрим когда она остановится то есть я хочу продемонстрировать эффект механического самозапитки, скажем, энергии и почему это происходит буду постепенно объяснять Значит, каждый шарик представляет собой магнит. В процессе вращения происходит перемагниченное шарика в связи с тем, что материал неоднородный и происходит как бы постоянное смещение стенки блоха каждого шарика. Это вызывает поверхностные токи на, поверхности, на этих шариках. Токи взаимодействия с полем стационарного и вращающегося магнитного поля взаимодействуют, возникает сила ампера, которая поддерживает вращение. Ну, здесь сама настройка этой системы, это не единственный вариант. У меня есть и другие. Вы можете это все повторить. Это несложно повторить. С более качественных материалов, магнитов, сердечников. Это просто демонстрирует, что система работает, Даже в таком состоянии, ну, скажем так, далеко не идеально. Система жизнеспособная. Если бы это было трение механическое, без воздействия самозапитки, скажем так, магнитной, энергии извне, при таком скорости вращения, ну, уже бы, скажем, все остановилось. Это не инерция. Нет здесь ни потока воздуха, ничего. Хотя сопротивление воздуха происходит. Кроме того, здесь есть алюминиевая стойка, которая взаимодействует с магнитами. Какие-то минимальные токи возникают в руках. Ну, подождем, когда она остановится. Еще раз повторяю. Мой опыт вы можете повторить легко сами. В следующих видео я покажу другие варианты э, конструкции. Э, поле. Скажем так, поле магнитное поле данной системы ну не сбалансировано это вы же понимаете, это сделано на коленке с первого, с полтора раза если бы он, эта система, этот принцип не работал то естественно эффекта этого не было как вы видите э это не инерционные силы вращают ротор. Мне пришлось подыскать, конечно, подходящие взаимодействие магнитов. То есть здесь разные...